Привет, Apple Finder на связи, что-то мне это напомнило. Ну, ладно, фиг с ним, не будем о грустном. Чуваки, в одном из своих предыдущих видео я немного поспешил и сказал, что, мол, баг с центром управления 10.3 ни на каких устройствах нифига не работает. Отчасти это правда. Я попробовал проделать этот баг на своем iPhone 7 Plus, а второй попытки он у меня сработал на своем iPad mini 3 поколения с пятой попытки. Но вот что касается других устройств, например, на iPhone 6s этот баг почему-то не работает. Я проделал все действия несколько раз, как показывали несколько блогеров инструкциям из роликов, но к счастью или к сожалению так ничего и не вышло. Но, ты не поверишь, но на самом деле Apple специально добавила этот баг в свою самую совершенную мобильную ОС в мире и как бы это странно не звучало, но для облегчения жизни своих пользователей. Привет! Ты смотришь канал Apple Finder, устраивайся поудобнее, погнали! Я был действительно удивлен, но оказывается, что немногие владельцы даже самых передовых iPhone и iPad знают, что в iOS Существует несколько видов перезагрузки как самой системы, так и устройств в целом. Первый способ это банальное выключение включения гаджетов, второй это жесткая перезагрузка, или же, если говорить более в ее без то это Hard Reset. Оба вида перезагрузки системы используются практически в одних и тех же ситуациях, когда опять же в iOS может что-то загнуться, работать коряво через пень-колоду, жестко тормозить, лагать и вообще какие-то странные вещи могут начать происходить с твоим iPhone или iPad. Как выключить и включить девайс, я думаю, ты и так без меня прекрасно знаешь. Что касается Hard Reset, там в принципе тоже все довольно просто, но окей, если ты и твои друзья вдруг забыли, Напоминаю, на абсолютно всех айфонах и iPad. И если есть такие странные люди, у которых iPod Touch еще имеется, конечно же, то нужно зажать одновременно кнопку Home и кнопку Power. Подержать их несколько секунд, подождать, пока перезагрузится девайс, там яблоко, вся фигня. И твое устройство будет работать в штатном режиме. А вот что касается последних седьмых айфонов, то здесь уже нужно зажимать качельку регулировки громкости минус, и кнопку. Home. Кнопку блокировки я имел в виду на самом деле, но существует еще один вид перезагрузки мобильных устройств компании Apple, который точно так же, как и предыдущие два способа, лечит абсолютно все зависания, лаги, какие-то сбои и брики в системе. Респринг на наших с собой iPhone или iPad раньше, без танцев с бубном, каких-то еще магических средств и прочей чухни, сделать было практически нереально. Теперь же, если одновременно нажать на AirDrop, Night иконку таймера в центре управления, то тогда твой телефон или планшет зависнет на буквально секунд 10-15, но потом после этого вернется к жизни. В основном Respring, так же как и предыдущие два способа перезагрузки, лечит абсолютно все недуги iOS. Но в отличие от того же банального включения-выключения или той же самой жесткой перезагрузки, на Respring уходит гораздо меньше времени, нежели опять же чем на предыдущие два вида перезагрузки устройств, что согласись, довольно круто быстро, практично и удобно. На самом деле, это вовсе никакой не баг iOS, а действительно полезная и нужная фишка, которую Тим Кук и остальная компания спрятали исключительно для внимательных и умных пользователей техники Apple. Например, для таких, как мы с тобой. Если ролик тебе действительно понравился, тогда помоги мне сделать его популярным. Поделись им со своими друзьями и родственниками во всех социальных сетях, где ты зарегистрирован. До скорого. Пока. Ну просто фирменный стиль надо применить, а не у кого-то там плагиатить и так далее. Ну потому что это тупо.